Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, с нами Виталий Микрюков, специалист по лазерному удалению. А сегодняшняя тема – поведения пигмента во время лазерного удаления. Многие мастера замечали, что, допустим, холодные синюшные, серо синие фиолетоватые брови, они меняют оттенок в теплую сторону. Соответственно, становится иногда оранжево красными иногда розово, какими-то фиолетовыми. То есть, ну, меняется в противоположную сторону. Ну и, и опять таки и обратная сторона: теплые оттенки становятся холодными чаще всего. Да. Вопрос, с чем это связано, как себя ведет в этот момент пигмент в коже, то есть, что с ним случается, почему он меняет цвет и что делать дальше, Кристина? что делать? Да. На самом деле инверсия цвета, это ну, как бы изменение цвета называется инверсия, в основном, да, происходит действительно под воздействием лазером и происходит потому что Помимо механического раздробления пигмента происходят так называемые фотохимические реакции, То есть под воздействием очень мощной вспышки лазерного излучения происходят химические реакции, потому что в момент воздействия выделяется огромное количество оксидов, кислород активный и так далее. То прям буря просто происходит химических реакций. Там в коже? Да-да-да, в коже, вот именно в дерме, непосредственно с пигментом. И происходит помимо механического расщепления еще и химическая трансформация. И, в принципе, все эти изменения цвета в основном связаны с химическим составом пигментов, но так как мы с вами до достоверно точно химический состав пигментов, к сожалению, не знаем, то мы можем только наблюдать вот эти изменения. Иной раз они бывают парадоксальны. То есть есть как бы, более-менее стандартные, когда, например, красные оттенки, там теплый красный, коричневый, переходят в серый. Это связано с изменениями а, оксида железа. Да? Есть оксид железа третьей валентности, который имеет красный цвет, это охра. Его часто используют в качестве красителя для красных, ну, красных пигментов. И под воздействием а, фотохимической реакции, в общем, под воздействием лазера, он превращается Воксид железа второй валентности, который по своим физико-химическим свойствам обладает черным цветом. То есть, это тот момент, когда, например, губы были красные, стали серые или черные, когда брови были тоже красные, стали там серые. То есть это нормально предсказуемо. Но иногда бывают такие вообще парадоксальные вещи, когда, например, розовый пигмент превращается, например, в фиолетовый. У меня такие редкие, но они вот прям... То есть тут предугадать и понять, что именно было в составе пигмента вообще ну, очень трудно. Есть, как всегда мы оперируем вероятность. Да, да, да все это вероятность, в общем-то, ну, есть как бы такие, ну, предсказуемые вещи, да, то есть красные, но с вероятностью очень большой, там, 60-70% переходит в серый, потому что большая часть минеральных пигментов основана все-таки на именно... Охре, uh -huh. uh -huh. в общем-то, да, то есть на железе оксиде. Uh -huh. Вот. Uh, также есть, uh, когда бежевые, там, белесые, вот то, что для камуфляжа используют различных зон, там… Зеленее зеленее, да, это отвратительное, в общем-то, свойство. Я Ой, я фотографии покажу, и у меня вот таких пациентов целый ряд с этим зеленым цветом. Очень трудно потом бороться лазером, то есть это уже наступает как бы да роль вот ну, для ремувера. Да, да то есть здесь ремувер однозначно и как бы я таких пациентов то, что не мучаю, я им сразу говорю, как бы все, если зеленеет или бежевый цвет, сейчас стараюсь вообще не заходить и не обрабатывать, потому что зеленый потом удалить довольно сложно, в общем-то, поэтому тут, то есть инверсии цвета зависят от химического состава пигмента, в общем-то, да, то есть Поэтому тут предугадать достоверно точно, это в принципе у нас и в согласии, да, в написано, что предугадать достоверно изменять цвета невозможно. То есть да. на следующей процедуре меняем насадку на совершенствовательную следующей... насадку? Да, в соответствии с, да, с теорией селективного фототермолиза подбираем, в общем-то. А что получается? Будет тут ну, дурной вопрос, просто он многих интересует. Что будет, Такой если не красный той Красная прощелка, нет, они стали холодные, потом холодные, то что будут скакать из цвета нет, свет, пока нет, не нет, идут, нет, нет, нет, они идут, и потом они стали Нет, чаще всего, да, если происходит первичная инверсия этот цвет просто деградирует, то есть разрушается, и, в общем-то, дополнительных да, инверсий да. не будет. Да? То есть, опять же, брови, а, там, если они сразу были, допустим, черный или серый, в зеленый не превратятся. Да? То есть, как бы если они были красные, то они, скорее всего, станут серыми и тоже там в желтый, ну, какой-то там совершенно абстрактный другой цвет, тоже не уйдут. Вот. Но вот если они изначально инверсии подверглись, то чаще всего просто деградация дальше этого цвета идет, и все. Туда да. сюда скать не и будет. И вопрос: вот, ты о нем сказал а на серый цвет, если теплая насадка? Зеленый луч. А, да, зеленый. Длина волны 532 нанометра. Она Папа, действительно имеет зеленый цвет. А, зелёный, зелёный. Я объясню, в общем-то, да, что на самом деле, если вы там насадкой 532, которая предназначена для красных цветов, обработаете черный цвет. Он обработается, в общем-то, -то то. То есть как бы да, он разрушится и так далее, и наоборот, если вы насадка 1064 вы на работаете, красный цвет, он тоже разрушится, но лучше все-таки соблюдать просто не, настолько не настолько сильно, а более, скажу того, 532 насадка, то есть 532 нанометра, она меньше проникает, то есть глубина проникновения в кожу меньше идет и более нет, более травматично а? для эпидермиса, потому что меланин, естественно, наш пигмент кожи в целом поглощает длину волны 532 нанометра гораздо лучше, чем 1064, то есть я бы рекомендовал 530 носа использовать, ну то есть только по показаниям, то есть не устраивать эксперименты, не обрабатывать большие площади, потому что она травматичнее, к эпидермису идет изначально. Всем спасибо за просмотр. Если у вас будут вопросы, пишите их в описании к этому видео, мы постараемся на них ответить. С нами был Виталий Микрюков. Всем пока.